доброе утро друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман кстати утро это у нас потому что мы только проснулись а когда этот выпуск вышел в эфир наверное уже день давайте мы сделаем один день как мы проводим в марине линтон бэй расскажем просто о рутине то что у нас происходит и чем мы занимаемся ну и собственно об этом сделаем выпуск ну что погнали Я думаю, что ни одно начало дня, э, ни один. Я думаю, что ни один день не начинается без чашечки кофе, который я пойду сейчас делать. Так как я еще немного сонный, то начало ролика немного не такое динамичное, как это обычно происходит. Собственно, время кофе. Очки забуду. Mm. Oh, yes. Ну что, запускаем день и начинаем готовиться к сегодняшнему дайвингу, потому что сегодня мы хотели поддайвить. А дайвинге я, кстати, сделаю отдельный выпуск, но здесь будет просто немножечко подготовки и все. Я буду сидеть и заниматься тем, чем я занимаюсь каждое утро под кофе, комментить ютубчик. Меня спрашивают, откуда у меня типа, столько времени. На самом деле у нас за счет часовой разницы, когда запускается у нас день, у вас уже вторая половина дня, и у меня вот как раз уже все, что накомментили за день, я беру и читаю, проверяю, а под кофе это прекрасно, утренняя коммуникация. Давайте пока я пью кофе, я вам сейчас расскажу одну интересную историю про Панаму. Вернее, даже не про Панаму, а про панамцев. Когда мы сюда зашли и начали знакомиться с людьми, здесь начальник службы безопасности Марин, зовут его Серхио. И далее мы начали знакомиться с другими людьми. Есть такая тетечка, которая занимается поставкой продуктов, ее зовут Татьяна. Причем, когда я сказал Таня, она не поняла, то есть она знает только Татьяна. Есть еще Саша. То есть много, но если Саша и Серхио еще там более-менее ну, как-то встречаются в Испании, то, скажем, Татьяна, вообще имя, которое ну, достаточно славянское, редко встречающееся в англоговорящем мире. И, ну и я начал выяснять. Что же значит эти имена? Оказывается, что в Панаме вообще э, очень большое количество раньше было социалистов. А какой социалистический лагерь рядом? Куба. И они были вдохновлены социализмом. И, собственно, есть большое большая комьюнити людей, которые начали называть своих детей именами, которые были на Кубе. А на Кубе были имена, как вы понимаете, со славянского мира, потому что они строили социализм. Поэтому э, очень большое количество панамцев имеют, славянск... имеют славянские корни, э, потому что они напрямую были связаны с коммунистической партией и, собственно, строили социализм. Но сегодня меня вообще разорвало в клочья. Э, я подписан в группе, ну, когда мы вот где-нибудь находимся, мы в фейсбуке э, подписываемся на группу, в которой находятся локальные смены. и Линтон Бэймарина, Сделали анонс, что вчера там человек, который уехал, оставил лодку на якоре. И ребята из Марины приехали, туда подключили помпу для воды и всю воду откачали. Так вот, сделал это Серхио. И сделал это человек, его помощник, которого зовут Сталин. Так вот, я думал, что это славянское наследие также социалистическое. А нет... Есть, оказывается, в испанском языке такое имя, и оно связано с сталью, со сталилитейной промышленностью, то есть это просто я не знаю. Здесь есть все, включая Сталина. Вот такая вот многогранная Панама, друзья. Что у тебя, у нас сегодня с тобой планы будут разные? факт. Почему? Сейчас, может быть, я тебя склоню к своим планам. Какие у тебя планы? У меня планы сейчас э, пойти поплавать. Меня тут подружка Настя позвала. Сказала, что она с еще одним дружбаном Стивом на тузике. Он на подводную охоту. А мы, соответственно, поплавать рядом рыбок, посмотреть в масках, в трубках, ласт. Ну, сплавайте. Так вот, в связи с этим нам нужен камера камерамет. На, бери камеру и деть. Да, я Нет. сегодня на дайвинг. Да, у меня сегодня планы в дайвинг. Так может, у меня тоже в дайвинг. Это же после обеда. Дайвинг? Да. Или после твой обеда. снорклинг? Мой снорклинг сейчас. Ну, есть час. От... Я хочу все. на дайвинг. На дайвинг я хочу в обед, потому что в 12 солнце наверху будет все ярко. А угу. не как обычно. Ну, в, общем... в 4, в 4. Давайте, давайте через часик. Я Сережу еще хочу поедет, Они с нами. Че как? Да, да. Что ты ищешь? Маску с криптом. Потеряла? Да. Я так понимаю, у нас сейчас завтрак будет. Да, у нас сейчас будет. А завтрак. что ты готовишь? Бранч. Даже не завтрак, у нас будет салат из овощей с авокадо, а это шпинат большие вот эти листья. Это у нас будет с креветонами. Салат. Сейчас, да, не салат, а жареный стирфрай. С чесноком, с чили и соевым соусом. О, oh, класс, класс. Давай, давай, нормальный завтрак, нравится. Nah. Ну, это не завтрак, это бранч, это... Меж... Пол... То есть, обеда не будет? Обеда не <с будет, Спасибо. Что это будет? Это имбирь? Это имбирь, чеснок и пимента роха. Фуэго. И креветоны, которые мы сейчас будем обжаривать вместе с этим всем и шпинатом. Сначала идет шпинат. И Спасибо. Пошли, да. теперь... Тут целый пимента, так что будь аккуратен. Не сгори сразу. Не сгори сразу. Все, Кревитоны, чтобы они тоже чуть-чуть этим соусом пропитались. Они уже вареные, я их сварила и почистила. Вот такой у нас получился. Джуси кревитоны. Я слышу, как ты слюну сглатываешь. Так, так очевидно. На завтрак такой на ходу, потому что Дина занимается своими делами, я занимаюсь своими делами. Ну что, приятного аппетита. М -м -м, класс, супер Разбирать дай в оборудование Прибежи. На тебе главную ласту Прибежите. Все, иди Сейчас плыть голове, да. Вот тебе моноласта, на Смотрите, сколько тут всего у нас высыпалось на палубу То есть это вот здесь есть такая веревочка И вот она, судя по всему, приказала долго жить Видите, вот оно все рассыпается Вот так, если оставлять надо сейчас проверить, чтобы оно все обязательно работало. Я сейчас решил промыть пол и промыл баллоны. И вот смотрите, что я обнаружил. То есть вот отсюда, с этого баллона он потравливает. И с этого тоже. Но это не страшно, он много не выйдет. Здесь все-таки в каждом баллоне 200 атмосфер. Но этот момент нужно будет сделать ревизию баллоном. Может быть выдышать и потом сделать. Так, теперь берем октопус, это вот эта штука, и надеваем его на баллон вот так вот. Это не так, а вот так. А чтобы она надувалась и сдувалась, у нас есть вот этот вот маленький шланг, вот этот вот который мы сейчас подключим вот сюда так, проверяем здесь все закручено здесь вставлена аварийный желтенький на месте так что у нас показывает вот эта штука так а эта штука показывает естественно ничего потому что что мы делаем мы сейчас открываем баллон и смотрим, ничего ли не шипит. Открывается он вот так вот, полностью откручивается. И потом пару оборотов обратно. Так, все, смотрим, что у нас. Вот, 200 атмосфер. Отлично, полный баллон. Так, визуально нигде ничего не травит. Все в порядке. А ну, иди сюда. Так, нигде никаких пузырьков нету. Так, все. Одна система готова. Естественно, моя. А сейчас будем смотреть Дины. Ну все, быстро плавать! Погнали! А то уже времячко. Самая солнечная, как раз. Самое то, что надо. Грациозный. Отстань. Я держу вот тут. Фишняк, да? Привет! Как? Иен, и ты? Спасибо! I thought later today. Uh, yes, we are planning to do it later today as well. Uh, okay. And I think the place that will probably be the best will be uh, what we were talking about in between uh, Isla Lincoln and Isla Mame. Let's go. Так, ну вот, все, у нас э, все бесидишки промыты, баллоны продуты. Ты устала сегодня после своих плаваний всех? Да, видишь, у меня какая <смех> прическа какая. Отлично. А что это у нас будет? Это у нас будет вкусняшка сейчас. Суп куриный. За класс. жарочками. Желток. Угу. И белок. <смех> Они неразлучны в этом случае. Слушай, хочу пойти в магаз купить пивасик. Ты как? По баночке, по бутылочке. Корона? Льда, пожалуйста. Okay. Так, я зашел в магазин. Они сказали, тенда цирада. То есть магазин закрыт. И наша прачечная, которую я должен был забрать, тоже закрыта. Короче, после купаелочки можно баночку пива и выпить. Я зашел в бар, который работал, и в баре взял, кстати, по полтора доллара пива. По цене не фатально. Вообще. Чинчерин. После купалки баночку пива. Холодного. Холодного, Класс. У тебя там тоже... Это задание к Мультик надо, короче, сделать свой колорит, упрощенный на любой из мультиков. Вот я выбрала Мадагаскар. А что это такое колорит? Колорит это гамма, палитра цветов, которые вот в реальности получаются на готовой работе. А чему ты учишься? Колористики. Ты курс купила? Да, я купила курс колориты и вот учусь рисовать и подбирать палитры. Плитки раскрашивать? Нет, это не раскрашивай, это моя палитра Да, остался Мартин Так он, может быть, у тебя умер, поэтому он такой Спокойно, Гата Иди, Что? Иди Отстань, не мешай да? Нет времени ну, Слушай, Красивенько Спасибо. Давай же быстрее, угу. а то напрягаешь ну. Короче, у нас сейчас а, есть еще идея такая а, Когда мы ходили и ныряли сегодня Вот у нас есть октопус и вот отсюда он чуть-чуть подтравливает. Не фатально, маленькие пузырьки, но тем не менее я его сейчас разберу. вот это вот все сейчас мы просто прочистим, видите вот тут чуть-чуть и собственно вот эта вот та штука, которая ее нужно тоже будет пробрызгать ВД-шкой и все Короче, вот здесь вот тоже нужно будет все сейчас прочистить тут на самом деле ничего сложного нету просто нужно немножечко взять и вот так вот скрупулезно все это вытереть так вот на лодке обычно все время что-то требует постоянного внимания постоянного ухода что среда очень агрессивная как вы видите Все, Так, давление смотрим, проверяем. Это ДИН и прибор мы сегодня с ним ныряли. Ну вот, он почти полный. Все, хватит. Так, ну что, сливаем, спускаем. Так, тут закрыто. Спустили, если не спустить, тогда не получится открутить сам регулятор. Так, у нас здесь колечко выпадает, вот колечко надо не потерять, потому что хотя на самом деле без колечка она тоже будет работать, потому что эта штука она такая достаточно плотно входит и прижимается. Но у нас есть, если что, запасные, но лучше их не терять. Ну что, друзья, у нас вот этот день подошел уже к концу, у нас сейчас закат. Красное время, golden hour, вода солнца нету, вкусный джинтоник, почему бы на закате и не выпить бокальчик джинтоника. Извините, не тот аккорд. Вот так у нас подошел уже день, этот к концу, и уже я думаю, что через несколько дней мы с вами встретимся в следующем выпуске. А о чем он будет? Наверное, о дайвинге, как я вам и обещал. Обнимаю, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, комментить. Пока!